Так, и куда же Данила в этот раз попал? Данила салютует всем, кто с нами сейчас на этом стриме. Погнали, смотри, что тут. он забирает весь стрим. Так, мы еще кол. Салют, всем добрый день, друзья. С вами Жуас, Окей, Бушудожо. Салют, Fossood Music. Привет моим слушателям, фанатам сегодня мы проверим, насколько хорошо отвечаю я перед камерой, нежели чем на диване перед телевизором. <Hat Sick -20> <care handler> Погнали! Что сейчас пишу? что сейчас пишу Наверное, все так же. Это west coast по жанрам Мемфис, все там мое жанровое такое. Memphis? А вдохновляюсь Memphis. вообще другой музыкой. В последнее время слушаю много Фил Коллинса, и вся музыка тех же годов, то есть рэп вообще почти не слушаю, но делаю рэп. Либо надо выиграть, либо... Бля, вот он, бля, Он тоже в Редане, да, пацаны, состоит Буши так короче, а вы что думаете, пацаны, знаете, чё, вообще, как, какая мне сейчас худак приедет, пацаны? Вы там сейчас в чате, нахуй, поаккуратнее со мной будьте, пацаны, потому что у меня в составе будут очень опытные ребята, их джем, а, много, короче, отбитых типов будет, так что вы будете поаккуратнее, потому что я вам сейчас покажу, какие у ума... меня... Сейчас, подождите, дайте я все свои фотки зайду в ВКонтакте, показать все. У меня же тоже есть, по идее, во, это считается, смотрите, только у меня именно мерч уже, ост... видите, у меня панк, у меня, видите, тоже, тоже я э, спайдер, я. И тут вот так нахуй. Бля, как мне теперь носить мерч Янгтага? Я что-то вот тут на самом деле, я что-то задумался. Э, задумался на самом деле. И вот я вот не же мама привезет эту кофту, так и сюда посудить. Ха. Ну ладно, мне вообще похуй. Достойно проиграть. Текстовые вопросы. Что означает сленговое слово Твизи, принадлежащее их? Большой автомобиль, прикасет, кореш. Это кореш, твизи это. Нет, даже брат. Майтвизи. Это значит мой брат. Да, Ид красавчик. Правильный вариант. Ответ Д, Кореш. Кореш. Давайте, mm -hmm. а может посмотрим видосы? Давайте полностью видосы посмотрим. Чего-то давно такого не, не смотрели. Тут еще можно самому отвечать. И лэго. Вступление хорошее, мы идем дальше. Oh. Ладошки-то потеют. Какой рэп-артист пропустил съемку клипа на один из своих первых хитов, забыв о дате вылета? Wow. А вот это я не знаю. Это я не знаю. Я да. думаю, янг так я знаю то, что он на один не приезжал. Отличный вопрос. Кто? А, плейкарте. Uh, сразу же скажу, я точно не вспомню, но я сейчас буду методом тыка это делать. Это. Кив спокойно, вообще, шеф спокойно мог так сделать, но тут uh, первых хито... первый хитов. Поскольку uh, я помню, uh, во время.. Домашнего ареста он снимал на Лавсосу Да и вообще все остальные его первые хиты Это было там 11 12 год У него было там Криминальные моментики, вряд ли он мог вылетать И вообще не думаю не думаю. Ну да, потому что никуда Чехив, по факту Он никуда не летал, ему нельзя было из Америки Летать, по-моему, да, сейчас ему точно нельзя из Америки вылетать. что он пропускал Карти, вообще полню, вообще тибж бывает, пардон, мы рождение команды играет в ставку, так что. Бля, ну тут слишком долго, давай, пожалуйста, Вусида, давай, братишка, что там за ответ-то? А, плейбой карте. Ладно, плейбой карте, ну тут извините, сори, сори, сори. Прикинь... А, чифкиф был. Блин, прикинь, прикинь, это стыдно, это стыдно, это френдли файер, огонь по своим, сам а себе. Атис не приехал на съемку Крипова 50 цент и Халифа в 2012 году. Нихуя себе. Ладно, там 50 центов, может, он опрокинул. Хотя, ну, в 2019 году, мне кажется, 50 центов нормальный был. Я задел. Не знаю. Базар, да, я помню этот клип, и там его и вправду нету. А я забыл про этот трек. Я думал, мы говорим про сосу и про... Извините. И про don't like. А ты можешь ответить? Там курьер снюс привез, походу. Бля, ну вот это, кстати, я боялся больше всего, клянусь. Вот с кем, с кем, но снюс, вот это... Это я домой и буду пятиугольник. Это спать, Да, быть, молодец да. жесткий. Да. Ну, Ладно, погнали, ничего страшного. За счет чего Big Baby Tape получил первую популярность в интернете? Так, хорошие вопросы, мне нравится. Чувствую себя молодым. Коллаборация с Бульвар Депо, это The Hit, у них был первый трек с Худрич Тейлс. Его ролики звучали среди покойников в виде игры КТА Сам. Такой звук. Такой звук... Тут... Тут... Dude. Это помогало еще ему ураган Хакага с этим Ураган Хакага А у меня потому что правильно Хакаги, да, говорит? Типа, мы, я, долбоеб, типа, ну, для меня это странно, но он Хакага правильно, да, говорит? Хух! Туса, отстой, привет, Хакага Он же просто аниме пиздец как смотрит Я просто с ним, я даже вообще спорить не хочу Бив с Деймбэком, это было уже давно после Биф и Федук продвинул его на интервью у Юрия Дудя. Федук сказал три рэп-артиста, он говорит, Олджи и Тейп, но я не помню, какой год. А GTA сам был чуть-чуть раньше этого точно. И в этот же момент был коллаборат... Вы что думаете? Я думаю, С. А вы что думаете? С Бульваром. А? То есть, в принципе, это все было по-нарастающему вместе. В то время, конечно... Когда мне было 18-19 лет, мое здоровье оставляло желать лучшего, и моя память плохо все все держит. Но я, наверное, выберу его ролики, завершились среди C. поклонников в виде игры GTA. Единогласно. Санс, вариант. Единогласно мы выбираем C. Отлично, отлично. Молодец, отлично. Какой Лучше рэпер себя. был помилован Дональдом Трампом и освобожден в последние дни его президентского срока? Кодек Блэк вариант Б. Снайпер Да, я помню это. Ну, по Забавно. У нас... своего, а, хуя, на 2021 года Дональд Трамп помиловал рэпера в последний день своего президентского срока. На тот момент он стал справиться за решеткой еще... Девять половиной месяцев. Ну, бля, не очень, конечно, дохуя, но все равно. Такого не От может души, быть, наверное, вообще никогда. Ну, смешно. Какой российский трэп-артист резко пропал со всех радаров из-за серьезных проблем с правоохранительными органами? Сила. Вариант Д это села. Подкова. Как там? Подкова? Подкова. Ну, я, честно говоря, думаю, большинство людей, которые будут смотреть это видео, даже не, не знают. Но Ну, вы ознакомьтесь. В 2016, 2015, 2014 году трэп-музыка была великолепна в России. Послушайте. Кто из рэперов первым прославился благодаря танцевальным челленджам? Бля, вот ну Soulja Boy, по-моему, точно нет. Или хуй узнает, Может, Snob или или Soulja Boy. Я просто крал из Дискрит и Lil Джон. что-то знакомое, но я не знаю, кто это. Хороший вопрос. А... Soulja бой какой год был? 2008 наверное? 2000. Ну, Soulja Boy, Soulja Boy вообще такой, бля, я помню, он говорил, то, что он все создал. Он на iPhone создал, и он все придумал. Девятый, <смех> й uh, А, танцевальные челленджи, они не просто танцевальные. Ну, челлендж у Soulja Boy был самый яркий танцевальный челлендж, да. У Snoop Dogg особо я не помню, прям, чтобы это было в то Проходу время, как челлендж. Я да, выбираю вообще, D тоже. Я был маленький, то не помню. Давай, ничего. я за D. Давайте вариант D, Soulja Boy, я за это. и yeah. yeah вы знаете. Угу, угу, круто, мне все а нравится, вас... но за Чисткифу а, а еще вон. обидно до сих пор Ай-яй-яй-яй ай, ай, ай. Ну бля, ну я бы тут тоже бы от Мигас бы ответил, Лука Мадайп Лука Мадайп Лука Мигасы Отдадут ну, галку Мигас через был, Да, я помню трек э, Дрейк в целом, что первое появляется, Дрейк один из первых Манго конечно, вряд ли, поэтому ага. Мигас Мигас, вот Лука Да, да, да, да. Очень крутой клип вообще. В детстве стоял тоже мясо вообще до сих пор актуально я считаю. Кто из рэп-артистов эм, владеет профессиональным футбольным клубом? Баста. Я не знаю, есть ли вы, может, др... или Дрейк или Баста. <laughs> Баста я знаю, что владеет вроде ФК Ростов у него. Дрейк Вроде, а в... футбол, Ростов, Вроде нет, Федя тоже нет, джей-зи не знаю, но мне кажется нет. Бастов. Я знаю не, Басту, поэтому кстати, отвечу что... Баста, Василий Михайлович, Футболь, вариант Д. Я надеюсь, Спартак скоро дрейк купит, и все. Хорошо, ну, Хорошо, хорошо. Балис, а, футбольного клуба СКА. Че вы мне наебали, Ростов? Нифика... СКА, да, Ростов это слишком ж... жесткий, ж... жирный клуб, блять. Я он в маржилах Баста сидит, потому что вы что-то ебанулись, Ростов и Баста, он очень много стоит такой клуб. С девятнадцатого, Я запомнил. Кто из американских рэп-артистов записал трек специально для саундтрека японского аниме? Ой, ну бля, ну это уже я типа вообще за этим, зачем такое мне нахуй. Это кто был в итоге? Дензел Кэрри. Ривори Риндж, Хорошо, хорошо. Кэрол и Тьюзда, я даже не знаю, на самом деле, это аниме, но почему-то чувствовал. Такое Непривычно это... такой саундтрек слышать в аниме, клянусь, первый такой саундтрек. Да, что-то под аниме не очень с ней подходит. Под какой-то гетто Мути подходит. Под какой-то... Ну, а есть еще вопросики? ау ау -у. Аудиовизуальные вопросы. Кому принадлежит распальцовка, изображенная Дрейком в этом видео? Ну я это вообще не ебу. Дрейк, конечно, забавно распальцовки кидает. Пайрус, скрипс, блац, овео. Дрейк у нас. Ну, мне а... тоже кажется, что это не Бласт, не Грифс, это какой-то или Пайрус, или Ова. На самом деле э, один из э, На... такого. Я проснулся, пацаны, гангстеры. Урода, я их не Мне называю. тоже кажется, что вот это, потому что Блаз, он... но он к ней не относится. Уже. Аккуратный музыкант, в том плане, что он больше бизнесмен, чем грязный музыкант. Но mm -hmm. при этом мы знаем, за кадром Дрейк может много что делать. А его причастности к бандам ходят лишь только слухи. Понятно, напрямую не причастен. Есть у него какие-то друзья, у него есть знакомые, и он в целом значит, моя фигура, ему и не нужно этим заниматься. Он уже давно. Блять, у нас кап через 4 минуты, пацаны. Ладно, сейчас на кап зайдем и, и продолжим. Но не молодой мальчик, он уже взрослый мужчина. А, судя по тому, что я этому видел в первых двух трех движениях, это, во-первых, точно не Крипс. Спасибо 10, за тысячу 10. лайков. Но ну, я не знаю распальцовку вообще Ovio, может, она реально у них есть, и так выглядит, может, он там сову какую-то кидать будет, я не знаю. Я склоняюсь: это точно не Крипс, это либо Блац, либо Пайрус, либо Овио. Поскольку я вряд ли думаю, что он стал бы кидать пальцы прям бант, можно будет сказать, что это Овио, и все снести на то, что это его лейбл. Почему бы нет, типа, у многих есть свои пальцы но забавно, просто настолько вопрос близок ко мне, было прикольно попасть, круто в него. Давайте я отвечу так еще раз повторю. Не Крипс и вряд ли Бладс. Давайте я отвечу, что это Ова Ова Ова Пайрус. А давайте Пайрус. Давай, была не была вариант С. Угу. И это сейчас будет что Ова я, знал, я сам себя потопил Я дикий фанат Дрейка. Топил железно сейчас, просто железно потопился. Но зато не страшно, зато нормально потопился. У меня так часто в жизни бывает, ничего страшного. Ну вот, теперь мы знаем распальцовку Овио, и там нет совы никакой. А вы как хотели И Дрейк не как гангстер, делается. он бизнесмен. Домой! Считается, что. Вау! Тогда... Бля! Вот Вау. это да! Угадали! Окей. Вопрос от skillbox. В каком треке использован сэмпл данной композиции армби артистки Джены Айко? Я хороший. Хорош. Я не стану лучше. Это вариант Д. Янг трепа. Моя банда на И трек, кстати, тоже хороший вот этот. Реально. Вариант D. Сообщество. Давайте посмотрим. Забавно. Но ну, смотри, ту степ и джоркинг Ну, это я вообще не разбираюсь. Из-за танцы, нахуй. Крапинг, Чунга-чанга, бля. Ну, это уже аниме, это сори. Это тоже Дрейка, я не знаю. Ну, тут я тоже не знаю, я за ними не 6 демонами. Вся херня или бурикованс наденет. Фьючер, я вообще не знаю, фьючер носит то, что дорого и стильно. Хорошо. это же старый, не знаю. Это на приведенной обложке журнала XXL за 2016 год. Так, Лиудики, жесть! Вот это у меня сейчас настроение, конечно, увиделось. Это панда стрелял. 21 Он хуй знает. Я помню, в каком-то кадак блой был, но тут. Кстати, нет, когда... кстати, когда Блэк, по идее, должен быть тут. Не знаю. Ну, кого не хватает? Лилузи был в 16-м я кстати, тоже хотел сказать. Он как раз был в одном капле с Твенни Ван Севеджем. Был дензел Карри, был Лил Яти. Вот как раз они вместе были. И вот я назвал троих, и вроде этих троих не хватает. А я не увидел, прости, не увидел. Я думал, кстати, забыл, да. Я тоже в в это время стрелял. Просто стоит прически-то похожи. Давай тогда дальше. Лилузи. Яхты нету. Кодек. Кодек. Блин, тут яхта великолепная вообще. Ему там 18, только он такой худенький, молодой, красивый вообще. И кодек тоже, жесть. Самое лучшее время вообще, клянусь, ноу Очень круто было тогда. Так, конечно, я очень переживал. ноу Ребят, кто поставьте лайк? Ну, с кстати, Прикольное интервью. На самом деле, классно сейчас начали делать, тип с таким вопросиком еще что-то. И не нудно, и не нудно. Хоть и 25 минут, но вопрос реально есть. Охуенный. Конечно, там про дрейка они это делать, потому что все в основном за ним следят. А я не слежу особо. Ноу-кап. Ноу-кап. ребят.